Знаменитый фантаст Герберт Уэллс в 1904 году написал рассказ «Страна слепых. Историю о человеке, волей случай обнаружившем изолированную долину, где уже 15 поколений все жители были абсолютно незрячими. Герой намеревался использовать свое умение видеть». Для захвата власти в их поселении Однако потерпел сокрушительное поражение И был вынужден бежать Эта история получила много положительных отзывов И была названа очень поучительной Но до сих пор мало кто знает Что на ее создание автора вдохновили загадочные события произошедшее десятилетием ранее, и что судьба человечества могла сложиться совершенно иначе. Помимо других достижений, XIX век в Англии ознаменовался бурным развитием психиатрии, хотя везде по-прежнему широко практиковались методы лечения которые уже тогда выглядели ужасающе негуманно. Однако, прогресс неуклонно шел в гору. В то время жили такие выдающиеся деятели, как Эдуард Чарльз Уорд, Роберт Гиль, Джон Канолли и куда менее известный Брайан Холт, автор нескольких очень смелых теорий. Окончив в 1857 году Оксфордский университет без особых отличий, но показав незаурядный талант, Холт устроился ассистентом врача в одной из манчестерских психиатрических клиник, а к лету 1873-го стал заведующим отделением. Ему приходилось видеть самые разные душевные заболевания, и уже тогда было ясно, что он испытывает непреодолимую тягу к случаям, связанным с раскрытием странных способностей сознания. Наибольшее внимание он уделял Далии, раздвоению личности, синдрому Саванта и схожим явлениям в которых искал ключи к непознанному. Холд не раз говорил, что найти истину можно лишь рассматривать отклонения от нормы, и чем они сильнее, тем более полезные сведения дают. Он быстро привык к самым диким проявлениям безумия и перестал воспринимать своих пациентов как живых существ. Для него они стали всего лишь объектами исследований. Впрочем, к больным Холд относился гораздо бережнее, чем большинство его коллег, так как занимался в основном наблюдениями без вмешательства, а не собственно лечением. К маю 1892 года Получив большое наследство, он решил временно оставить врачебную практику, дабы заняться написанием давно запланированной монографии «Заболевание разума» как метод раскрытия талантов. До настоящего времени дошли всего несколько экземпляров этой книги, осевшие в частных библиотеках. Трактат был выпущен в августе 1895 года небольшим тиражом и подвергся очень жесткой критике. Холд постоянно опирался на сомнительные сведения. Многие его гипотезы противоречили результатам официальных исследований. А сам он очень негативно отзывался о психиатрии как таковой. Но именно эта книга привлекла к нему чье то внимание. В последних числах ноября 1895 года, Холд получил письмо без обратного адреса. Некто приглашал доктора заняться одним крайне редким случаем, поскольку именно его идеи могли оказаться особенно полезными. Отправитель сообщал, что по ряду причин не может сказать, где конкретно содержится необычный пациент. Поэтому холта подберут в назначенном месте через два дня и доставят прямо к закрытой частной клинике. Там две недели доктор будет заниматься своей основной работой в тишине и покое, ни на что не отвлекаясь. Но более долгий срок, увы, невозможен. Ему гарантировали щедрую оплату и комфортное проживание. А в конверте также оказался аванс. Сумма, которую Холд на прежнем месте зарабатывал за полгода. Оригинал письма до наших дней не сохранился. Однако в своем дневнике доктор отметил, что текст был написан на очень дорогой бумаге и выглядел слишком серьезно даже для неестественно сложного розыгрыша. Также он упомянул несколько с виду заурядных слов, которые имели для него огромное значение и окончательно убедился в том, что поездка непременно должна состояться. Собрав необходимый минимум личных вещей и документов, в назначенное время Хоуд прибыл по указанному адресу, где его уже ждала двухколесная конная повозка с наглухо занавешенными окнами. Доктора встретили два человека крепкого телосложения. Один оказался кучером, другой же был телохранителем и ехал вместе с пассажиром неотрывно глядя на него. Поездка в полном молчании продлилась около пяти часов, большей частью за пределами города. Холту показалось, что маршрут был намеренно запутан, хоть он и не мог разглядеть окружающую местность. Наконец повозка вышла на ровную твердую дорогу, заехала в какое-то просторное помещение и остановилась. Клиника, в которую привезли доктора, оказалась почти такой же, как та, где он когда-то работал. Отличие было одно, но существенное. Повсюду царила смутная атмосфера загадочности, словно это секретный государственный объект а не лечебница для психически больных людей, которые, насколько видел Холд, были самыми обычными пациентами таких учреждений. Он пытался найти детали, позволяющие пролить свет на странный вид этого места, но ни капельки не преуспел. Ничего, кроме налета тайны и отсутствия новомодных приспособлений, не отличалась от самой заурядной больницы. Хотя последняя осталась лишь предположением. У Холта был доступ только к части одного крыла огромного здания. Там в палате с номером 17-352 находился его пациент. Имя, которое тот называл своим настоящим, было почти невозможно произнести, поэтому его называли Джоном Доу. Обычная практика в отношении тех, чью личность не получилось точно установить. Доктора уведомили, что полгода назад этого человека нашли в заброшенном здании одного из портовых городов. Он был одет в лохмотье из непонятной грубой ткани темно-синего цвета. Она была прошита металлическими нитями. И при себе имелся единственный странный обломок тяжелой пластины размером с ладонь. Видом, более всего напоминавший серый малахит. При встрече с полицией Джон Доу вел себя настолько странно и агрессивно, что был сразу же направлен в один из ближайших сумасшедших домов, где три месяца подвергался болезненным процедурам. Сотрудники экспериментальной клиники нашли его и отвезли к себе. Но таинственный человек уже лишился остатков разума. Возможно... Именно нестандартные взгляды Холта могли бы не улучшить состояние загадочного объекта, но как минимум понять смысл его слов, чтобы поставить диагноз. А случай этот оказался действительно интересным. Холт сразу понял, что перед ним не просто очередной безумие, содержимый бредовыми фантазиями. Пациент... Запертый в просторной палате с мягкими стенами, даже выглядел крайне причудливо. Он был высоким, под два метра ростом с красно-коричневой кожей насыщенного цвета, абсолютно лысым и обликом напоминавшим скорее огромного богомола, чем обычное человеческое существо. У него были недоразвитые уши, крошечные послеповатые глаза и тяжелый нос с широкими ноздрями. А по обеим сторонам выпуклой переносицы располагались два непрерывно подрагивающих разрастания, каждая размером немногим больше крупной монеты. Согласно заявлению Джона Доу, эти выросты наряду с обонянием являлись его основными органами чувств. Проведенное месяц тому назад обследование, однако не выявило в них ничего, кроме обыкновенной кожи и пары круглых хрящиков, на которые они опирались. Пациент же говорил с непонятным акцентом, отчасти напоминавшим пение птицы. Насколько его может воссоздать человеческое горло, язык, который он обычно использовал, не имел ничего общего с тем, о чем приходилось слышать кому-то из персонала клиники и приглашенных лингвистов. Эти звуки, однако, могли оказаться всего лишь насвистыванием хаотической мелодии, не в последнюю очередь потому, что современной английской речью Джон Доу владел достаточно хорошо. Заметных же проблем в общении с ним было три. Он плохо слышал, из-за чего Холту все время приходилось кричать. Он очень неохотно реагировал на внешние раздражители и постоянно, даже без наводящих вопросов, рассказывал о таких фантастических вещах, что отличить реальность от бреда оказывалось практически невозможно. Впрочем, доктор оказался терпеливым, и к концу первой недели ему даже удалось систематизировать то, что он смог расслышать в бормотании пациента. Если верить постоянно сбивающимся словам Джона Доу, он был родом из страны Нумид. Расположенные в бесконечном мире, отдаленными уголками которого являются планеты Солнечной системы, включая десяток неизвестных астрономов-каменных гигантов. Он сравнивал их с поселениями в труднодоступных регионах, о которых даже слышали немногие. Описания самого Нумита постоянно различались, но всегда включались вверх развитые цивилизации, нелинейное время, грандиозные, многомерные города и иные понятия, для создания которых требовалось то таинственное чувство, которому этот человек никак не мог подобрать внятного определения. Ощущение это, как он утверждал, на его родине имелось почти у всех форм жизни сложнее хотя бы насекомого. Здесь же на земле им владели только некоторые существа. Муравьи, крысы, мухи, единичные собаки и какие-то твари. Недоступные восприятию местного человечества, которые проявляли себя как явление полтергейста, послышавшегося в тишине тихого звука или подобных событий. Незримые организмы, настаивал Джон Доу, обитали практически везде, и пациент был крайне удивлен тем, что никто из окружающих не мог их заметить. Даже когда они проплывали совсем рядом, хотя куда сильнее его изумляло другое, он считал всех окружающих неполноценными, практически слепо-глухими, и не мог понять, как человек вообще способен обойтись без тех округлых органов восприятия, довольствуясь бесполезными рудиментами. Сам он, однако, еще при первом задержании выглядел дезориентированным, не мог различать цвета и испытывал проблемы из-за непривычного запаха бортового города. Периодически пациент бормотал, что в нумите зрение и слух были полезны, но второстепенны. Поведение его. Было мирным, но выглядело столь же безумно. Он жил строго под цикл 37,5 часов. Часто замирал на ходу, разглядывая что-то с радостью или страхом. Совершал непонятные манипуляции и вообще вел себя так, словно пребывал в состоянии посреди леса покинуть свою палату. Джон Доу не мог, но регулярно сообщал, что происходит в других частях клиники, иногда на пару дней раньше или позже текущего момента. Почти все, что удавалось проверить, оказывалось чистой правдой. Многие места, однако, были ему абсолютно недоступны а другие он созерцал лишь изредка. На музыку и живопись пациент реагировал так, словно впервые с ними сталкивается, хотя находил их весьма приятными. А основной задачей Холта, когда он убедился, что силами тогдашней медицины извлечить разум Джона Доу совершенно невозможно, стали попытки вытянуть из него сведения могущие оказаться полезными. Эти намерения, однако, тоже не увенчались никаким успехом, так как пациент применял категории концепции, имеющие слишком мало общего с чем-то привычным, а львиная доля его речей вполне могла оказаться обычным бредом сумасшедшим. И все же кое-что... Холд смог выбить, а именно, тщательно документируя странные действия больного, найдя в них закономерности. По крайней мере, для него самого они выглядели понятными. Но, возможно, доктор уже сам заразился безумием. Он написал, что вероятнее всего... Таинственный пришелец ориентируется по эфирным волнам, которые распространяются подобно звуку, но несут образы, напоминающие скорее красочные изображения. А если это явление из области физики, его можно уловить специальным прибором, лишь подобрав подходящую антенну или фотоэмульсию. Множество раз больной упоминал в своих историях некие лампы или устройства, отдаленно похожие на кинопроекторы. И Холл загорелся идеей создать такой аппарат. Доктор не мог воспроизвести природное чувство Джона Доу. Однако рассчитывал методом проб и ошибок, опираясь на сделанные заметки нащупать верное направление поисков. Когда отведенный срок закончился, он отдал все связанные с Джоном Доу записи, кроме важнейших зашифрованных в дневнике перед отъездом. Доктору мягко, но настойчиво порекомендовали не рассказывать об увиденном здесь. Иначе, предупредил заведующий отделение. Холта больше не позовут в эту клинику, где содержались десятки таких пациентов. Даже если его помощь вновь потребуется. Вернувшись домой, Доктор полностью изменил образ жизни. Он сделался экономным, недоверчивым и, самое главное, замкнутым. А также окончательно забросил медицину, тайно начав разработку прибора, который в своих записях называл эфироскопом. С помощью подобного инструмента, считал Холт, можно будет совершать поистине невероятные вещи. Выходя за пределы пространства и времени, первые месяцы он тратил оставшиеся от наследства деньги, проводя малопонятные ему самому эксперименты. Холд очень тщательно искал признаки присутствия невидимых тварей и пытался определить, какие материалы или формы реагируют на них достаточно заметными метаморфозами. Его дом, некогда опрятный и светлый, превратился в беспорядочное нагромождение разнообразнейших предметов между которыми сновали часто сбегающие из клеток мелкие грызуны. Но странного хлама постепенно становилось меньше. А в подвале росла причудливая конструкция. Сложно сказать, насколько успешным это предприятие было на самом деле. Поскольку Холт, пытаясь представить крайне туманные намеки доказательством своей правоты, определенно начинал сходить с ума. Было ли тому виной серьезное увлечение метафизическими теориями, подорванное чрезмерными нагрузками здоровья, всепоглощающее желание создать чудо-аппарат? Излучение от некоторых частей машины, отравление какими-то из использованных химикалий, включая яд, которым доктор пытался вытравить сбежавших крыс, или несколько таких факторов сразу осталось неизвестно. Ясно лишь, что душевное самочувствие Холта медленно, но верно ухудшалось. Как бывший психиатр, он мог распознать самые заметные симптомы надвигающейся болезни и достаточно умело их прятать. Себя же доктор считал абсолютно здоровым, многократно указывая в своем дневнике, что лишь расширил границы человеческого разума и именно поэтому стал так необычно выглядеть. Олд остро нуждался в деньгах, поэтому вскоре связался с закрытым сообществом оккультистов, которое упоминал как клуб. Оно было его единственным спонсором и поставщиком необходимых редких ресурсов. В нем состояли представители самых разных профессий, включая ученых и инженеров, у которых доктор. Регулярно заказывал те или иные компоненты будущего эфироскопа, подчас весьма дорогие. Около четверти всех предоставленных материалов оказывались неподходящими. Но чтобы сохранить отношения, без которых смелая затея была бы заведомо обречена на провал, Доктор настойчиво убеждал авторитетных членов клуба в том, что лишь ему одному под силу создать столь специфическую технологию. Для использования его заметок, утверждал он в своих письменах, даже если содержащиеся там сведения подробно объяснить, все равно потребуется совершенно особая логика без которой верные выводы покажутся ошибкой и будут отброшены. В качестве доказательств он давал отдельные предсказания ближайшего на несколько часов будущего. Даже незавершенный эфироскоп уже мог фокусировать отдельные волны на специальном стеклянном шаре рождая внутри него мельтешение тусклых искорок. Хотя точность пророчеств оставалась крайне невысокой, едва ли выше случайных совпадений, Холд предполагал, что аппарат был далек от идеала. Или же сам доктор еще не научился правильно читать его показания. А может... Все достижения изобретателя были лишь вымыслом. Его положение спасало только неодолимую уверенность, что все хорошо. И машина буквально через месяц начнет давать потрясающе точную информацию. Затраты росли, а терпение спонсоров истощалось. К началу 1897 года одним из новых условий дальнейшего финансирования проекта стало поселение в доме Холта двух надежных наблюдателей, которые контролировали ход разработок. Доктору пришлось согласиться, однако это не выглядело значительной проблемой, на фоне того, во что он превратил свою жизнь ради, по его заверениям, все более близкой цели. Холд понимал, что его усилия напоминали попытки заменить слух зрением. Он словно пытался слышать, наблюдая за тем, как колебания воздуха вызывают волны на воде. Но и столь несовершенное средство... Дало бы ему огромное преимущество перед теми, кто даже не подозревает о существовании звуков, открывая совершенно новые грани привычного мироздания. Работал доктор усердно, порой проводя за экспериментами бессонные ночи и голодая по несколько дней. Сделанных открытий могло бы хватить ему на то, чтобы заработать миллионы долларов. Однако, по ряду причин, Холд намеренно не афишировал свои достижения. И одно из них было самое настоящее желание мирового господства. Кроме того, доктор презрительно отзывался об окружающих, кроме своих соратников-оккультистов. И чем дальше, тем сильнее укреплялась его вера в неполноценность человечества. Хотя, даже о клубе он был не особо высокого мнения, называя себя величайшей личностью в истории. И, наконец, в сентябре 1897 года, Доктор объявил об успешном завершении своей установки. Первый в мире эфироскоп Холта представлял собой громоздкий аппарат массой более семи тонн, основной объем которого занимал не только весь просторный подвал, но также лестницу и часть коридора неподалеку. Протянувшиеся по всему дому переплетенные провода странного вида служили ему антенной, а центральная часть машины через множество преобразований переводила эфенный сигнал в набор световых импульсов, запечатлевая на особых пленках отдельные кадры невидимой реальности. Главной сложностью был вовсе не сам процесс восприятия эфира. Как раз с созданием детектора проблем возникало меньше всего. Гораздо тяжелее оказалось сделать финальное изображение достаточно понятным землянину, поскольку смысл затеи был именно в интерпретации полученных образов, и этой цели служили более чем две трети всего устройства. На снимках, как и раньше, получалась бессмысленная мешанина пятен. Но доктор без усилий мог разглядеть там совершенно отчетливые образы. Проверить, правду ли он говорит или просто фантазирует, было невозможно. Однако точность новых предсказаний действительно возросла. Почти втрое. Пусть даже оставалось ограниченной шестью часами. Окрыленный успехом, доктор назвал себя реинкарнацией Нострадамуса и Мессии. Будущее виделось Холту более чем радужным. Он планировал усовершенствовать свою чудо-машину. Сделать ее компактнее и мощнее. Используя новейшие достижения науки а затем превратить в подобие киноаппарата, чтобы наблюдать происходящее. Не только как набор статичных кадров, глядя сквозь дни и стены, доктор мог бы спокойно сколотить громадное состояние. Но теперь это казалось ему детской забавой. Холд писал, как ему удалось рассмотреть за пределом пяти человеческих ощущений нечто такое что пугало и завораживало его одновременно. Перед ним раскрылась целая вселенная, полная вещей, которым едва удавалось подобрать хотя бы эпитет. Доктор верил, что человечество отрезанное от всего этого, обречено на вечное прозябание возле пышущего жизнью мира, пока его не найдут истинные властители реальности или не раздавит бредущее мимо исполинское чудовище. Последнее, впрочем, представлялось маловероятным, поскольку планета и все ее чудеса в полном соответствии со словами Джона Доу для обладателя эфирного восприятия были крошечным камушком, песчинкой посреди пустыни. А в начале декабря Хоут объявил, что ему удалось обнаружить ту самую лазейку, через которую пришелец, краснокожий безумец, пришел в наш мир и попал в ту самую лечебницу. И Холд намеревался на днях пройти сквозь нее наружу, провозгласив себя императором пространства, и даже заказав пышный мундир. Холд желал обрести в высших измерениях мощь богов, чтобы, вернувшись на землю, стать ее единоличным правителем. Последняя, однако, так и осталась мечтами. В ночь с 11 на 12 декабря 1897 года, аккуратно накануне намеченной экспедиции, дом доктора сгорел дотла. Пламя разгорелось внезапно и было таким сильным, что всего за пару часов уничтожило все строение. Пожарным удалось только спасти от бушующего огня соседние здания. Хотя они прибыли почти сразу. Неизвестно, что именно было причиной пожара. Неполадка с эфироскопом. Намеренный поджог кем-то из загадочной клиники клуба. Или третьей стороны. А может быть чистая случайность. Так или иначе, уникальный аппарат превратился в гору обугленного мусора. Все чертежи и записи. Кроме чудом уцелевшего дневника, бесследно пропали. А самого Брайана Холда никто больше не видел. Затерялись и следы таинственного пациента под псевдонимом Джон Доу. Если к тому времени он был еще жив, конечно. Некоторые энтузиасты, заинтересовавшись легендами, Пытались воссоздать прибор для замены шестого эфирного чувства. Однако даже если прототип доктора действительно работал, создать вторую такую машину никто не смог. К сожалению, или, возможно, счастью, Земля осталась для обитателей далекого Нумита, затерянным миром, куда тяжело попасть. И откуда еще сложнее выбраться? А менее чем через десять лет разгорелась Первая мировая война, и попытки разглядеть незримое окончательно прекратились.